Теперь мы не на густе. Подписывайтесь там, это очень важно для нас. Если мы не берем 5 платных подписчиков, то контент будет еще качественнее. Не забудьте подписаться на официальный YouTube-канал российского «Доктор Кто», чтобы не пропускать новости и новые серии.